А теперь этапы. Сначала я поставила трансплантат, чтобы уже потом, да, не заниматься, иначе у вас просто костный материал будет вымываться, потому что, ну, все равно какая-то очередность вот это есть. Присвершила его. С одной стороны внесла материал. Картикальный. Ну, материал Картикальный. А там была смесь. Там была смесь, там была смесь, вот правила смешивания, вам Алексей сегодня даст, наверное, я где ушел, но он обещал. Вот, там есть для каждого дефекта своя комбинация вот этих препаратов. Но здесь губка с минеральным компонентом, ну, спангиозный порошок и так вот еще что-то, кровь. Мы, по-моему, единственное, что здесь не делали костный клей с ней, потому что мы не, как бы не успевали. У нас ну, вообще была вся история несколько неожиданная. Как-то это по времени не получилось. Хотя я думаю, что я хотела. АПРФ. Мембраны и костный клей. Я очень люблю, очень удобно. При больших пластиках вы вместо того, чтобы вот это напихивать туда, вот, он прямо одним конгломератом застывает, ну, костный, пластический материал, вы заливаете вот этой жидкостью, полученной из центрифуги. Нет, там есть специальная пробирка для костного клея. Желтые. Желтые. Желтые. И вот этой штукой вы заливаете ее, и оно в течение 5-7 минут застывает, только его надо погреть чуть-чуть, чтобы Ему тепло было, там есть особенность, он в холоде не стынет. И он встает просто как единая, вот как склейка такая, ну как, как, как студень такой получается, прямо с этим совсем. И вы когда, например, в синус его ставите, вместо того, чтобы туда это за, запихивать, за, э, вот это все по ложечке делать, он просто вот единой массой встает. Но это очень удобно, во включенные дефекты очень удобно пользоваться. Ну и естественно, что это является кондуктором остеогенеза, по понятным причинам. Мы еще добавляем да, туда и факторов для регенерации. Вот мы разровняли, установлен трансплантат с другой стороны. Ну вот, как-то так было. Еще я к сосочку еще разочек пришила его, видите, да, шовчик этот. Вот он. И ушились. И здесь такого прямо очень большого перемещения коронального не было, потому что у нее не было, по сути, рецессии. Но данное препарирование позволило мне первое тщательно очистить очаг. Согласны? Вы тоннелем никогда в жизни такого не сделаете. Визуализация стопроцентная. Это надежная история. Возможность установить трансплантат надежно, с питанием, с пониманием, как он у вас стоит, где он не болтается, там, не пойми, где прикрепленный к ни не к кости, неизвестно к чему. Ну и превентивно подумать о том, что если там может быть... Поствоспалительная рецессия, мы сразу да, нивелируем эту историю Это авантюра была с моей стороны В связи с этим я не, не брала денег с пациентки Я ей сказала, она меня спросила, ну, что мне делать, я ей сказала, что ей пойти помолиться Она пила курс остеогенона Два месяца после операции Через две недели, как я традиционно, и назначается Медикаментозно она допила антибиотик до пяти дней. И, ну, а все остальное ведение, как всегда, традиционное. Местные ротовые ванночки, кератопластик на швы. Две недели. Отделяемого нету, болей нету. Послеоперационный период прошел без каких-либо воспалительных историй. Чисто, спокойно и хорошо. недели я не сняла швы через две недели мне показалось вот здесь вот что у меня еще недостаточная эпитализация произошла я оставила еще на неделю вот через три недели это снятие швов это полтора месяца Обратите внимание, как себя ведет трансплантат абсолютно симметрично, как что мы с костной пластикой делали сейчас, что до этого. Он выглядит вот, вот так. Это говорит о том, что там растут свои сосуды. Вот. Это три месяца. А вы на что нибудь Просто осмотр? Да, пока осмотр. А, что, не мыть, не а куда? Ну, в карману. Да. В какой карма? А в не какой? А -а. Нет, до шести месяцев мы ничего не трогаем. А, а, -а, -а что тут обрабатывают-то? Ну, вот, ну где вы ее видите вот сейчас уже нет. Мы же вчера разобрали, две недели, Они ма полоща, а не ну вот мажут, полой Да, я только что сказала, вы спали где-то. Все то же самое, ведение стандартное всегда. ротовые ванночки, кератопластик. В моем случае это масло или гель. В вашем случае то, что вы имеете в арсенале в своем. Метрогилденто назначать нельзя. Да но я назначаю вот то, что вам подарили. Митронидозол препятствует регенерации. Это первое. В принципе, да, как любой Он нарушает биоцинос полости рта. После отмены метра, метрогила мы наблюдаем обострение любых продонтитов, генгивитов и так далее. Это связано с чем, как вы думаете? У меня просто с микробиологией очень все на «ты», я поэтому могу как бы очень тут долго с вами беседовать на эту тему. Ну, нарушение биоциноза полости рта, конечно. То, что ну, мы, между прочим, с вами вчера сами вдвоем тет -тет -тет, и обсудили, что вы тоже стараетесь не, не, с... не, я, не я, использовать не никакие... не, местно, не, не, не да. Мы же вообще, мы просто вчера обсудили, я даже хлоргексидин изредка назначаю, то есть 0,12, который это редко при острых воспалительных каких-то ситуациях. А когда у нас чистый пластический вот, пожалуйста, есть природные антисептики, которые позволительны к применению любой длительности. Но, а когда вы там, допустим, тяжелая... Я лечу пародонтит механическим устранением причины. И потом ничего не что, что, что А я не знаю, что это такое. Я не... Я не знаю, не знаю, не знаю, и просто не, ну, не сталкивалась. Это зависит от того, как вы лечите свой пародонтит. Если у вас там после вашего вектора заполированные камни на дне кармана лежат, то, конечно, если вы не зальетесь своим хлоргексидином, опять все будет воспалено. А если вы это сделали правильно, сделали скейлинг зонок специфическими кюретами, и от рутплейнинг отправляли от, правильно корни, тогда вы можете использовать хоть зеленый чай. Но а вот если с допустим, то же самое абсцесса, что? Ну, после вскрытия абсцесса я вообще назначаю... Мой я такой есть при, любимый препарат, а, он содержит йод. Сейчас я вам скажу, как Битадин. он называется. Бетадин, да. Битадин. Но я тоже В разведениях 1 к 10, потому что у нас однопроцентной формы не происходят. У меня нету просто такого... Тогда, кстати, не, ну, не знаю, просто у, нас... у меня нету такого клинического приема, на котором ко мне приходят пациенты с абсцессами. У меня нету таких пациентов просто. У меня просто полно. И большинство из этих пациентов... Это недоработка общая. Не должно, это вообще должно быть нонсенс, абсцесс парадонтальный. Это значит, что этот пациент не санирован. Естественно. Они не хочут. Не будет. Ну...